Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я попробую убедить вас приобрести себе Aegis Boost Plus. Я расскажу о пяти его плюсах. Аккумулятор. Первый и самый главный плюс – это возможность замены аккумулятора. Теперь Aegis работает на сменных аккумуляторах формата 18650. Что же это значит для пользователя? Во-первых, вы всегда можете взять с собой несколько запасных аккумуляторов и поменять их тогда, когда ваш девайс сядет. А во-вторых, вам не стоит волноваться, что после истечения жизненного цикла вашего аккумулятора от устройства придется избавиться, так как в этом случае вам придется просто выбросить старый аккумулятор и поставить новый. Защищенность. Ко второму плюсу я хотел бы отнести визитную карточку всех девайсов с маркировкой AEX, а именно защиту по стандартам IP67. Что же это значит? Девайс с легкостью перенесет погружение в воду, он выживет после любого, практически любого падения, ему не страшна пыль и грязь, вы с легкостью можете взять этот девайс в любое свое путешествие или же просто на улицу под проливную дождь и не волноваться о том, что он выйдет из строя. Картридж. Третьим плюсом Аегиса можно смело назвать его картридж, который обладает просто невероятным объемом в 5,5 мл. А это означает, что даже если вы парите как паровоз, то одной полной заправки вам должно хватить на целый день. Плюс относительно удобная заправка облегчит вашу жизнь. Испарители Aegis Boost Plus работает на сменных испарителях. И ребята из компании Geekvape очень сильно постарались и выпустили для нас с вами просто огромное количество различных испарителей, среди которых можно с легкостью подобрать что-то под себя. Также к этому моду можно отдельно приобрести RDTA-картридж или даже картридж с 510-м коннектором, на котором можно намотать любой атомайзер. А если учесть, что у этого девайса максимальная мощность 40 Вт, ее хватит на любой сигаретный бачок, то есть бачок сигаретный затяг. Затяжка Ну и заключительным плюсом я хотел бы назвать возможность регулировки обдува, что в поддых встречается не так уж и часто. Полноценной сигаретной затяжкой данный девайс похвастаться не может, но она в нем регулируется от более-менее тугой до довольно свободной. Также этот девайс обладает прекрасной передачи и довольно большими облаками.